Вот заново. Подождите, не кричите со стороны. Все. Все Да. да. Дорогие друзья, дорогой друзья, компания Мегафон хочет принести самые искренние изменения. Нам была допущена ошибка. Мы действительно при сайта. Немного прошли. Мы уже исправили свою ошибку. Сейчас остался только на сайте компании Слазберска. Азербайджан, Другарство, Армения. Пожалуйста, Бежик, вас покажи, что вы представители. Я не могу показать, я представлюсь лично. Я зовут Юрий Михайчук, я руководитель службы компании Мегафон. Да, да, да, да, да, да, Карабах это часть да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, принес официальные извинения в адрес азербайджанцев и Азербайджанской республики в связи с ошибкой, допущенной компанией. Как передает российский корреспондент Репорт, Юрий Ковальчук назвал Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджанской республики и извинился перед Азербайджаном. «Мы исправили ошибку и выражаем свои самые искренние извинения. Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджанской республики». Отметим, что ранее Мегафон разместил ошибочную информацию об оказании услуг связи в так называемой Нагорно-Карабахской республике. Напомним, что на прошлой неделе представители данной компании, отметившие на своем сайте Нагорный Карабах, как отдельное государство, на запрос азербайджанцев ответили нагло и беспардонно, Россия признает Нагорный Карабах, как государство. Естественно, подобная бесцеремонность вызвала бурю возмущения, как в Азербайджане, так и среди азербайджанцев в России. Сплоченность азербайджанцев в Азербайджане и России дало свои результаты, через пару дней компания Мегафон принесла извинения азербайджанскому народу и удалила с сайта информацию о том, что Нагорный Карабах – отдельная страна. Одним словом, бахвальство компании «Мегафон» во главе с ее гендиректором, уроженцем Еревана Геворком Вермишаном длилось недолго, и ему пришлось пойти на попятную. Радостным явился тот факт, что к этой акции протеста присоединились рядовые граждане, которые объявили бойкот «Мегафону». Десятки тысяч азербайджанцев в одночасье отказались от услуг этой компании. Мобильный оператор России Мегафон проводит внутреннее расследование провокаций против территориальной целостности Азербайджана. Представляем вниманию читателей, содержание письма о Мегафон без изменений. В ходе работ по обновлению сайта компании была обнаружена некорректная информация, исходя из которой Нагорный Карабах был обозначен как самостоятельная территория, не входящая в состав Азербайджанской республики. Ошибка была незамедлительно исправлена после ее выявления менеджментом компании. В настоящее время Мегафон проводит внутреннее расследование инцидента. Ответственные за размещение данной информации сотрудники отстранены от исполнения должностных обязанностей и понесут дисциплинарное наказание в рамках Трудового кодекса Российской Федерации. Один из основных принципов работы Мегафона – состоит в том, что компания осуществляет свою коммерческую деятельность вне политического или религиозного контекста. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и подтверждаем, что ошибка возникла непреднамеренно и без какого-либо злого умысла. Компания приносит глубочайшие извинения всем, чьи чувства были затронуты этим непредумышленным инцидентом. Председатель Совета директоров по Мегафон Евгений Быстрых Напомним, что мобильный оператор Мегафон, несмотря на признание России территориальной целостности Азербайджана, предложил коммуникационные услуги сепаратистам Карабаха и показал на своем сайте, так называемый Нагорный Карабах, как независимое государство. Азербайджанцы, проживающие в России, через ВКонтакте и другие социальные сети, призвали соотечественников пользователей Мегафона отказаться от услуг этого мобильного оператора. После всего этого, Мегафон удалил на своем сайте информацию об оказании коммуникационных услуг в так называемой Нагорно-Карабахской республике.